Здравствуйте, дорогие, любимые зрители, подписчики канала Таро и Лена. Я приветствую вновь вас на нашей совместной встрече, которая будет посвящена вашим встречам. Сегодняшняя тема, которую я продумала для вас, собрав многочисленные ваши пожелания, будет звучать так. Как сильно... Загадываемая вами женщина хочет встречи. Я буду смотреть на трех колодах, конечно же моя бессменная колода, колода Элен Дуган, колода магия наслаждений и колода монара Расклад будет авторский и мы посмотрим на трех колодах сразу первое, Мысли вашей женщины, что у нее в сердце, то есть эмоции, чувства. И, скажем так, то, что самое-самое, знаете, на, ну, на колоде Монара я хочу посмотреть а, самые, скажем, бесшабашные тайные какие-то помыслы вашей визави касаемые вас. А, сегодня такой будет игривый расклад. А, не знаю, какие карты выпадут, конечно же, потому что, во-первых, делаю этот расклад впервые вместе с вами. А, Во-вторых, естественно, не знаю, что нам там покажут. А, ну, а в-третьих, мне... Безумно интересно, какие энергии сейчас будут преобладать на этом столе. Ну что ж... Погружаемся. Я начну с колоды мыслей, да? Погружаемся сначала в образ загадываемой вами женщины. Естественно, мы смотрим любовные отношения. Здесь не нужно загадывать ваших родственников, боссов, кого угодно, да. Здесь уже как бы отношения, которые подчеркну, которые как бы для вас имеют статус любимых отношений, да. То есть вы влюблены в друг друга. Вы, конечно, можете пока быть не вместе Я хочу дать шанс всем парам Но в любом случае загадываемые отношения будут со знаком влюбленности Ну что ж, погружаемся, а я концентрируюсь Итак, мысли о вас, вашей женщине Также я хочу выложить ваши мысли об этой женщине, чтобы еще больше увидеть картину. Прекрасно. На обороте у нас Королева Кубков. Ну что ж, это говорит о том, что вы действительно загадали вашу любимую женщину. А теперь мы смотрим, что же у нее в сердце по отношению к вам. Хочет ли она встретиться с вами. И вообще... Думает ли она об этом? Погружаемся еще сильнее. Хм. Прекрасно. Хочет ли она встречи? Угу. И что вы думаете по поводу этой встречи? Сейчас я увижу. Как сильно хотите ее вы. Угу, прекрасно. На у нас четверочка мечей. Выпадала уже эта карта. А это говорит о том, что застойная, некая застойная энергия в ваших отношениях. То есть ничего не двигается пока с мертвой точки. Ну что ж, скорее всего, меня тут загадывают пары, которые пока... Не могут встретиться если я правильно поняла эту четверку мечей либо им кто-то мешает либо не знаю между вами огромное расстояние может вы в разных странах в разных городах проживаете и пока нет возможности встретиться ну и что смотрим самый бесшабашный план да самый такой я бы сказала а, ну, близостный, да, эротический план. На банаре хочу посмотреть, что там у вас со встречами. Так, прекрасно, прекрасно. Хм, и ваша карта без шабашных отношений, да? Что у вас там? М -м -м. Наоборот, у нас всадник воды. Ну что ж, вы уже стоите, можно сказать, в вашем водоеме страсти. Будь то озеро, будь то море, будь то... Все, что угодно. Если вы видите возле вас, вас ваш верный конь, вы стоите и ожидаете этой встречи. То есть вы уже пришли на это свидание. Вот такая интересная здесь выпадает у нас оборот колод Монары. Ну что ж, расклад мой выложен. Он у меня просто гигантский, практически грантабло, Но он не на Ленорман, как в прошлых моих видео, а на сразу трех колодок Таро. И двойные карты здесь тоже имеются, что говорит о том, что вы на связи. Ну что ж, что у вашей девочки любимой? по королеве кубков, да, на обороте. Что у вас, у вашей девочки любимой в мыслях? У нее сейчас тоска по вам. Пятерка кубков, не хватает встреч с вами. Рядышком у нас идет старший аркан повешенный. То есть я могу сказать, что, к сожалению, встреч у вас было мало или они были очень давненько так, свидания ваши. Вы давно не виделись. Ее мысли о том, что, пожалуй, да, кстати, рядышком двойка пентаклей, пожалуй, мужчина не сделал какой-то выбор судьбоносный, возможно, в своей жизни. Опять-таки, проигрывается эта карта у нас на протяжении уже очень многих раскладов, да, то есть для моих любимых мужчин-подписчиков эта ситуация как бы пока что в зависоне. Но следующая карта, да, которая указывает развитие, да, то есть центральный был ряд двойка Пентаклей, а следующая карта говорит о тройке Пентаклей, что все-таки и в мыслях, и в действиях ваших по отношению к загадываемой женщине будет выстроимость этих отношений. То есть женщина задумывалась об этом, а вы будете действовать. да, То есть вот такой момент здесь есть. Но также есть двоечка мечей, что говорит о вашей двойственности. Скорее всего, здесь проигрываются какие-то фигуры определенной конфигурации, да, многоугольник, к сожалению. Ну что я могу сказать, ребят, в ваших силах вот две карты двойственности, да, в ваших силах убрать эти мешающие вам факторы, стопоры, потому что здесь мысли э, достаточно давно в весоне. У кого-то даже может быть около года, у кого-то может быть 3-4 месяца, у кого-то даже больше ну, то есть здесь по срокам вас много. Но я могу сказать, практически 70% смотрящих меня сейчас зрителей, к сожалению, так как две карты двойственности, они как бы... Предпочитают, знаете, не хочется как бы говорить об этом Но предпочитают сидеть сразу на двух стульчиках Что как бы сделать это невозможно По причине того, что попочка у нас одна Вот, я не сладко говорю Но факт остается фактом, да Что как бы ваше свидание Вот они, пятеркой кубков подвешены И они пока подвесились Понимаете, да, за зависон Но есть тройка пентаклей, что говорит о том, что такие, да, вы все-таки начнете двигаться навстречу друг другу ну что ж, прекрасно Я рада, что мысли были о вас здесь Не о другом мужчине Потому что если бы тут выпал какой-нибудь король Не знаю, Жезлов Который ворвался в жизнь вашей девушки То, конечно, бы я бы сказала вам совсем другое Ну что ж, об этом мне, кстати, и говорят э, вот, вот эта вот ситуация с королевой кубков И четверкой мечей да? Королева кубков в данном случае Сентификатор вашей любимой женщины Которую загадали это очень нежная женственная э, такая знаете э, кстати она может быть водного знака эта женщина то есть э, рыба рак скорпион это такое знаете энергетика э, женщины женщин знаете такой э, нежный в то же время э, настолько ласковый к вам что э, вы можете даже иногда забываться, да, вот в каких-то сладостных таких моментах, здесь вот эта энергетика про, э, прочитывается этой женщиной, и в то же время э, она такая, как бы, знаете, э, очень деликатна к вам, поэтому здесь нет э, ни одной карты, мечевой по отношению к вам а, несмотря на то что эта ситуация как я уже сказала в зависоне то есть человек вам настроен очень позитивно четверка мечей с вашей стороны выходит она говорит о том что вы но ну, если так образ этой карты да здесь магия наслаждений а, но если мы берем вейта то здесь как бы ощущение что вы устали находиться в каких-то постоянных мыслях, а, но ничего не предпринимаете по, этой, по этим картам двойственности. И как бы легли вот так вот, знаете, вот легли с этими четырьмя мечами и ждете, вот смотрите в потолок и ждете какого-то, не знаю, знака свыше, что ли, да, что вот что вот что-то само собой разрулится. Но я могу сказать, что достаточно глупая ситуация, если вы действительно так себя и в, этой, в этом мире проявляете, потому что карты Таро всегда нам показывают символически, как бы, знаете, вот, не показывают уровень, который, в каких энергиях мы обладаем, и... И в какую энергию мы хотим попасть, какой карты, да, и что нам для этого нужно сделать. Вот здесь показано, что здесь ситуация абсолютно не движется. Поэтому любовная тоска с ее стороны в мыслях. А что в ее сердце происходит? Я могу сказать, что абсолютно ничего. По отношению к вам, то есть она хочет двигаться, хочет начать, ну как бы отношения на новом, сказать, витке, да. Ваша позиция здесь у нас выходит девяточка мечей. И сейчас вам покажу шестерка жезлов То есть вы действительно в сердце такой рьяный герой Который целыми днями и ночами прокручивает историю о том Что он прискакал и завоевал, покорил И в каким-то образом победил всех врагов Всех, не знаю, всех каких-то, у кого есть конкуренция, да и таким образом стал главным человеком, главным мужчиной в жизни этой вот красивейшей королевы кубков. Здесь вот такой момент с вашей стороны проигрывается. У вашей же женщины в сердце такой вот аркан нулевого порядка. Это говорит о том, что она как бы обнулилась и в самом начале ваших отношений. То есть она, во-первых, не помнит никакого зла или никаких манипуляций в прошлом, если они у вас были, не дай бог, да, в прошлом. И либо здесь большинство пар проигрывается, что отношений пока не было И это вы находитесь в самом начале отношений Поэтому женщина находится в нулевом аркане Он называется шут-глупец Но это в данном случае имеет отношение к тому, что чувства пока не начинались и не развивались То есть можно сказать, вы пока не открыли друг другу чувства Вот такое вот здесь Посыл в этой карте Вот такой вот старший аркан Как ни Я хотела сегодня прочитать какую-то love story Но карты показывают, что пока love story здесь не было вот такой момент но в сердце в сердце love story у нас проигрывается большой картой сумасшедшего аркана 21 мир это с позиции вас то есть вы видите эту женщину сейчас мы говорим о вашей карте вы видите эту женщину своим миром то есть вы уже существуете вдвоем на тонком плане не только этого предсказательного поля но и высших сил вы уже вас двое в этом мире вы уже как бы не просто влюбленные, а вы э, пара, которая, существует как некое что-то знаете, целостное некий свой мир а, внутри этого материального мира, но пока не воплощенный почему? потому что опять выпадает двоечка мечей под этой картой, вот двойная карта двоечка мечей, это о чем говорит? о том, что вы пока не сделали тот самый выбор и аркан мир вам показывает что это главный урок а, этого расклада главная судить, центральная ось расклада говорит о том, что да, вы целый мир, и эта женщина, она здесь выпадает королева жезлов, она начнет а, быть для вас а, как вам сказать, уже в эротическом плане а, а, приносить удовольствие да, в вашу жизнь, а вы начнете вот ту самую какую-то любовную историю, о которой я сейчас вот говорила, да, что она пока не начата. И вот здесь вот выпадают вот эти сумасшедшие карты, да, энергетического посыла. Ваша женщина в сердце для вас, королева жезлов, то есть жезловая энергия, энергия желания, энергия начинания, энергия воплощения вот этого уже, знаете, сильнейшей энергетики ваших отношений. Рядышком стоит туз жезлов. Туз жезлов это максимальная такая страсть как бы выражена в этой карте да магии наслаждений здесь изображена любовная пара которая а, под балдахином да рядышком камин горит это как символ, символ их а, сумасшедших чувств друг другу когда они когда их только двое да паркану мир то что я говорила а, здесь вот как раз полностью карты показывают что вас, во-первых, двое, что вы хотите прийти, вы хотите покорить, как я уже говорила, по шестерке жезлов, вот от вас одни жезлы. И что вот эта двоечка мечей сменяется чем тузом жезлом. То есть начинание туз ⁇ это всегда начало, страстное начало, страстный порыв и уже воплощение на земном материальном уровне. Ну что ж, прекрасной картой в центре расклада мне дает понять, что да, это двое. Вы все-таки победите. Что касаемо женщины, я вижу, что по пятерке кубков, это первая карта, которая ее характеризует, это женщина, вот она, королева кубков, она, как ни странно, в этой ситуации ожидания почему-то достаточно давно, не знаю, чем вы так ее, как бы, за... почему вы не действуете по отношению к ней, потому что здесь рядышком стоит карта Колесо года. В прошлом моем видео выпадал тоже этот старший аркан, продолжает выпадать, говорить вам о том, что время удачи, время фортуны на данный момент... Момент сейчас это ваше время, ваше время для чего? Чтобы создать четверку жезлов. Четверка жезлов это состояние сплоченности, состояние союза. Кстати, тоже эта карта выпадала в прошлом раскладе. Она говорит о том, что вы созданы для того, чтобы быть вместе. В принципе, если говорить о долго как бы долго играющей прогнозе этой карты, да? то когда мы смотрим на длительные отношения, уже которые сформированы, эта карта означает, что у вас прочный семейный союз. Здесь же как бы предполагается, да, рядышком стоит туз пентаклей, предполагается, что это шанс создать, вот видите, два таких удивительных, красивых круга, да, здесь это колесо года, то есть фортуна, здесь это туз Пентакли, то есть максимальная ценность, шанс вам выдается на то, чтобы с этой же Любимые создать прочные, универсальные, счастливые отношения, где вы будете минуточку, сейчас покажу, где вы будете любимы по девятке чаш. Девятка чаш – это максимальное количество чаш любви. Это как бы, когда вас двое, ваша энергетика, как я уже говорила ранее в раскладах, ваша энергетика существует в таком постоянном возобновлении. То есть вы даете часть энергии в отношении, вам это возвращается с еще большей упоительной сладостью. Почему? Потому Потому что и с той, и с другой стороны люди абсолютно бескорыстно любят друг друга, так как здесь выпадает туз жезлов и туз пентаклей я могу абсолютно четко сказать, что для тех дорогих зрителей, мужчин, либо женщин, если вы у меня сейчас в гостях, здесь проигрываются новые отношения, которые, возможно, раньше стояли на паузе, либо, либо вы были в разлуке, либо у вас вообще не было еще начала отношений. То есть вы-то друг друга видели, знали, но у вас именно самих отношений как таковых не было да? у вас могли быть просто какие-то отношения как между людьми но мы, если мы спрашиваем а хотят ли хочет ли человек, на которого вы загадали развитие этих отношений, именно любовных, да, страстных свиданий, то здесь проигрываются одни тузы, что говорит о том, что да, именно, именно эта тема здесь абсолютно раскрыта в этих тузах. Да. Еще раз повторюсь, туз жезлов и туз пентаклей. С одной и с другой стороны здесь обоюдное желание начинания. Прекрасные карты. А также я могу сказать, карты характеризующие вас молодой человек кстати в любом возрасте в котором вы бы себя сейчас не нашли вы для высших сил человек который достоин любви Неважно, вы можете находиться в зрелом возрасте Для вас это могут быть первые отношения Либо даже двадцать первые отношения Абсолютно все в равной степени молодые люди Проигрываются в этом раскладе Другое дело, что энергетика, которую я здесь считываю Она к вам имеет отношение с разным с разной долей как бы вероятности, да? то есть, если вы человек неробкого десятка, если вы человек страстный, если вы человек нежный, э, ну, то, что вот я рассказывала, да, об этих картах, то вы полностью вибрационно э, вместе со мной в этой энергетике э, усваиваете ту информацию, которая именно ваша, и этот магический расклад на вас имеет самое лучшее влияние. Смотрите, вот вы Здесь выпадаете? Почему я? Да, вот все это проговариваю. Король жезлов это человек, видите, это вот в магии наслаждений такой потрясающий символ мужчины, который а, после долгого-долгого какого-то ожидания, да, по пятерке кубков подвешенного, да, четверочки мечей, как я говорила, всадника воды, да, он таки встречает свою любимую, накрывает ее вот этим золотым-желтым плащом своим, да, здесь вы как бы обнажены, символ того, что вы открыты друг перед другом, то есть всегда, когда в картах есть обнаженность, это говорит нам не сколько о каких-то телесных усладах, хотя если мы такую тему берем, то и об этом тоже, да, а сколько говорит о том, что вы, наконец-то, откроетесь друг другу в своих чувствах. Потому что ранее, до этого, так как это рядышком туз жезлов под этой картой, ранее у вас не было такой возможности открыться, либо у вас не было а, таких качеств, знаете, в вашем ментальном поведении, в вашем мышлении, а, вы не могли понять, что, а, возможно, очень многие из... А, молодых людей, особенно юношей, не могли понять, что в отношениях главное и искренность, не игры, не какие-то манипулятивные, да, вот какие-то шаблонные социальные манеры поведения по отношению к противоположному полу, а именно ваша искренность и открытость, потому что вот здесь на этой карте мужчина кстати, тут изображен очень зрелый, очень красивый мужчина. Такой практически Аполлон, да, в таком плаще золотом. Хотите, загуглите эту карту магии наслаждений. Еще раз повторюсь, король жезлов. И вот здесь вот этот мужчина, он очень бережно, он очень, знаете, очень заботливо обнимает свою любимую женщину. И вот в этой красивейшей сцене я могу сказать, сокрыт полностью смысл вообще отношений, любовных отношений, где речь идет идет о настоящем чувстве. Здесь как бы вроде бы и страсть есть, но это не самое главное, понимаете? Самое главное то, что вы родные. Вот, наверное, вот это я хотела вам сегодня, вот такой как бы... Зарядить у вас такой энергетикой, о чем эта карта, о чем, собственно, этот расклад. Что вас, ваше свидание, оно на телесном уровне, да, это потрясающее свидание, которое будет. Но самое главное, Семочка, не надо. Видите, он чувствует эту энергию и тоже пытается что-то сказать нам. Так вот... Я хотела сказать, что, понимаете, ребят, здесь говорит о том, что это свидание принесет вам радость, что вас теперь двое. Вы были каждый по одному, где-то, да, где-то в тоске. Пятерка кубков, подвешены то, что я говорила, четверка мечей. Вы лежали одиноко, смотрели в потолок, где-то в одинок постели своей, переживали, не могли никак выстроить эту тройку пентаклей, да, потому что вами действовала двойственность, я уже говорила, да, это карта двойка пентаклей, двойка мечей. А здесь вас, наконец-то, двое, и это уже не ваши мысли, да, это уже не ваши страдания, не ваши терзания, а это уже материальный план, то есть это уже то, что происходит на самом деле, и то, что имеет потрясающую какую-то эмоцию. Эмоциональный ваш захват и вашей женщины любимой, и, и ваш, ваш, собственно, мужской такой знаете, план, где у мужчины эмоции намного ярче и сильнее в этот момент, потому что так устроена природа. Именно поэтому здесь показано двое людей, которые как бы обнажены, да, для того, чтобы дать нам понять. Смысл, собственно, Этой встречи. Ну что ж, мне очень нравится, Какие карты выпали сегодня На двух колодах Таро Элен Дуган И Магии Наслаждений. Сейчас я перейду на бесшабашный Ваш уровень, где вы, как бы, знаете, Играетесь в такие Немножко ваши Ну, как бы я мужчина, а я женщина, да, вот что вы друг другу доказываете, если это есть. Если этого нет, я как бы только с радостью скажу, что вы уже перешли на другой, более осознанный уровень. Здесь мы будем смотреть на Манаре. да. Монара – это такая более, как вам сказать, игривая колода, она утрирует. Если у вас есть какие-то качества блоков, да, какие-то внутренние, какие-то комплексы, то она как бы их дает нам наружу как бы в утрированном варианте, да, мы начинаем себя со стороны больше понимать и другого человека. И, возможно, даже иногда, зачем мы на это смотрим, чтобы нам помочь раскрыть потенциал того или иного человека, которого мы хотели бы тут увидеть, да, и понять, как действовать дальше, чтобы не натыкаться на противодействие, а наоборот, у нас был бы, ну, какой-то, да, классный контакт с этим человеком. Поэтому я взяла сегодня Монару Ну что ж, я могу сказать э, По поводу вашей встречи да, Что думает загадываемая ваша женщина Во-первых, карта умеренности а, Опять-таки выпадала уже эта карта а, Она говорит о том, именно в Монаре Что постоянство чувств а Постоянство чувств именно а, где вы вдвоем да, То есть а, здесь а, такая красивая русалка а в бабочках на качели над красивым каким-то опять-таки озером или морем как бы качается на качелях и вы у нее принули здесь, сидите на коленках такой маленький такой сидите на коленках, привнули к ее груди роскошный. Вот я вот хотела сказать, вот, вот понимаете вот в этой карте показано как бы насколько вы уже ментально соединены да, то есть вы в этом тонком плане существуете как какая-то пара, где почему-то мужчина э, считает себя намного меньше этой девушки то ли он не уверен в себе но ну, я не думаю что это эта позиция да но или он считает что эта женщина слишком для него недоступна может быть в этом момент есть такой в монаре, да вот прочитываем и и рядышком королеву воздуха то есть вы эту женщину видите э, к вам Именно сейчас, да, на данный момент, что она как-то к вам холодна. Есть такой момент, что она вам показывает свою дразниц себя, да, показывает свою вот эту вот оголенную попку типа, вот смотри, какая мне попка, я пошла. Ну, вот такой момент, знаете, смешной. Вот. Ну, что я могу сказать? Здесь показаны ваши. Вот именно в двух этих картах, да, мы смотрим бесшабашные ваши ощущения от ваших отношений. Здесь показано то, что мужчина э, почему-то считает, э, может быть, это так и есть, да, но мужчина считывает э, поведение э, женщины, которую он загадал, как какое-то, ну, как будто бы она его дразнит. В то же время она его хочет, но она его дразнит. И в то же время как бы убегает, а он ее догоняет. Вот такой момент я здесь чувствую. Но я могу сказать по следующим картам, которые выпадают дальше. Ну что ж, а сейчас мы посмотрим, что там далее. А далее у нас выходит туз мечей, туз воздуха. Здесь изображена такая удивительная девушка, муза. Она здесь вот как прочитываемая художников, которая вдохновляет мужчину на все подвиги в этой жизни. И опять-таки «Девятка пентаклей, а почему Почему-то она опять в 20 раз выше этого мужчины. То есть есть вот такой момент, что мужчина, который меня сейчас смотрит, дорогой мой, любимый подписчик, пожалуйста, не считайте, что что тот человек, которого вы загадали, он настолько... Не знаю, настолько выше, где-то там за облаками, что вы не можете достучаться. Мне кажется, эта позиция скорее ваша, что вы в зависоне находитесь, в карте подвешенном. Потому что вся эта позиция продолжается с двойками мечей, да, с э, вот этой вот двойственностью. И опять-таки выходит девятка пентаклей, женщина как бы выше вас по каким-то параметрам, которые вы для себя обозначили. Но ведь это ваша позиция. Скорее всего, вы бы выбрали очень красивую, достойную, достойную опять-таки вас, вашего сердца, да, раз вы полюбили такого человека. Возможно, нужно как-то... Судя по двум этим, вот да, двум, двум, двум летам, нужно как-то в себе взрастить ощущение того, что вы ну, настоящий мужчина. Если если вы понравились такой женщине. Ведь мы уже ее мысли, как бы сердечные к вам отношения уже посмотрели и выяснили, что вы для нее король жезлов. Поэтому я могу сказать, что здесь эта позиция того, что женщина постоянно как бы, знаете, вот как она выше вас, она как, может быть, вы ее даже в каком-то аспекте материнства больше даже считываете Потому что здесь Двойные карты того, что женщина Выше, она как-то больше Вас. Вот в этот момент, пожалуйста Проработайте В вашем подсознании Потому что есть такой Вот, знаете, некий Посыл этих карт К тому, что вам это Сильно мешает. Вот вы Опять-таки видите эту красивую женщину Музу, вы ее видите С точки зрения какого-то, знаете, отстраненности с точки зрения недоступности, с точки зрения холодности, хотя если мы говорим о бесшабашном плане, я ожидала здесь увидеть карты какого-то, ну не знаю, Ваших каких-то активных игр, что ли. Ну, такой момент. Я тут удивлена. В общем, я удивлена. Ну что ж, смотрим, что у нашей девочки. Наши нашей девочки десятка земли и девятка огня. Я могу сказать, что... Судя по тому, по тому, что это первая карта огненная, да, девятка огня Я могу сказать, что она устрастная натура Кстати, ей нравятся контрастные какие-то э, Контрастное поведение, что ли Какие-то эпатажные выходки, возможно вот Что-то такое в ней, в этой карте есть такое, знаете Несоответствие общестандартным каким-то шаблонным моментом проявления себя в жизни. Вот я так считываю эту карту здесь. И десяточка земли, то есть десятка пентаклей говорит о том, что это максимальное количество пентаклей, максимальное количество ценностей. Да? То есть эта женщина, она, во-первых, цена сама по себе как личность, и она к вашим отношениям относится как знаете, она хотела бы, их, во-первых, чтобы они развились до десятки пентаклей До, до какого-то уже, ну да, вот э, момента Где проявлялся бы ваш не просто чувственный уровень А уже что-то конкретное создавалось с вами То есть либо союз, либо какие-то интересные какие-то моменты Возможно, э, кто-то здесь загадал бывшие семейные отношения да, Она хотела бы вернуться в эти отношения то есть, понимаете, здесь ценности уже земного плана Здесь не просто чувственная сфера А женщина задумывается о том Чтобы эти отношения переросли во что-то более серьезное Чем просто флирт, игра, либо свидание Здесь вот такой посыл в этой карте Очень самодостаточная личность Которая знает себе, кстати, цену Кстати, как и вы Потому что по карте умеренность Я могу сказать, что здесь равноценные люди На самом деле смотрит этот расклад они очень скрывают друг от друга много информации есть такой момент здесь по карте умеренности и по четверке мечей да есть какой-то момент того что боятся открыться друг дружке но то что вы десятка пентаклей что она для вас десятка пентаклей и вы для нее девятка огня мне говорит о том что ну здесь страстное что-то невероятное, может быть Здесь столько страсти было в начале, что люди закрылись, испугались, этих э, каких-то страстных проявлений внутри себя друг другу. Может быть, в этом даже у кого-то и так проиграется. Но я могу сказать, что очень достойную женщину вы здесь догадали: очень, во-первых, умную, потому что королева мечей, да, с мечей, То есть Монарий это такая вот женщина муза как я уже говорила, художник ее изображает как такую свободолюбивую личность, которая в принципе живет своими какими-то, ну как бы знаете как и мужчина, да, вот обладает даже, может быть, наполовину энергетикой мужской. Почему? Потому что она вроде бы и женственная, но в то же время у нее очень сильный характер. И рядом с ней каждый мужчина чувствует, на что он способен. То есть вот в этом карта вот это проявляется. Понимаете, здесь как бы женщина не потерпит рядом с собой слабаков. Вот, наверное, поэтому вы чувствуете, что она такая Большая рядом с вами, да, ну как бы. Огромный, да, вот ее какой-то, не знаю В вашей, в вашей жизни шлейф, Вот огромный шлейф тянется Очарование, может быть, этой женщины для вас Но к вам она относится, могу сказать Следующая карта, садница воздуха Кстати, говорит о том, что, еще раз, что она свободолюбимая личность К вам она относится по двойке огня И по четверке огня Вот следующие карты И, кстати, двойные карты Здесь и ваша карта указывает о том, что огненные отношения здесь очень-очень огромная страсть друг к другу, но это карта уже вывода моего расклада, то есть карты а, после того, как у вас начинаются отношения, да, туз пентаклей, туз жезлов, то, что я говорила, вы убираете эту двойственность, ваша огненная энергия сразу начинает... После вот этой блокировки, да, раскрываться, и вы друг к другу э, начинаете транслировать, собственно, ваши чувства. По огню это жезловая энергия, да. По огню я могу сказать, что э, здесь люди э, очень долго будут друг друга э, страстно именно искать, любить, э, э, знаете, придумывать какие-то новые. Э, судя по всаднице воздуха, да, здесь ментальный уровень хорошо развит у женщины, придумывать какие-то новые, интересные, доступные только вам методы объяснения в любви друг к другу, да, проявление этой любви. То есть у вас будет активная любовная жизнь. Здесь вот такие карты. Я хочу эту всю информацию вам донести. Знаете, как бы вам сказать интеллектуальным языком. Но если говорить о бесшабашном уровне, это будет э, очень сильный для вас всплеск эмоций, любовных эмоций, горячих эмоций, телесного плана, какого-то сумасшедшего уровня, э, ощущение, что телом можно получить огромное количество информации да, от другого человека, не только мыслями, не только какими-то ощущениями тактильными, ну, как бы смотря друг на друга, а можно получить еще посредством каких-то вот взаимодействий друг с другом на телесном уровне. Здесь вот такие очень горячие карты выходят, из-за того, что эта женщина, она свободолюбивая, она как бы здесь проигрывается как такая, знаете, особа, которая была в каких-то, ну что ли, ограничениях, где она стала, вот как вам сказать, она стала для себя чем-то новым. Вот вы для себя что-то новое открыли, да, потому что вы раньше были зажаты по девятке мечей. Я уже говорила, пятерка кубков у тоска, да, любовная девятка мечей ⁇ это то, что у человека постоянные какие-то неудачи в том, что он не может проявиться, что он не может, как вам сказать, выйти на какой-то новый уровень, да, по карте шут-дурак, обновиться, да, вот снять себя боль, какую-то тоску, страдания из прошлых отношений, возможно, у кого-то, либо, возможно, у кого-то каких-то комплексов нерешительности в личной жизни, да, вот этот момент. И здесь вот встречаются два человека, которые просто отрываются, потому что, ну, да, ты уже так совсем, так бесшабашно, отрываются на этих потому что, наконец-то, они встретили а, вот, партнера, что эта женщина, да, которую вы любите, что вы для нее партнеры, которые прошли какую-то определенную часть жизни, где они были жутко зажаты да, по этой девятке мечей. И вот, наконец-то, вот эта двойственность уходит. И в чем колесо фортуны это ваше? В том, что, наконец-то, ваш чувственный план выйдет на тот уровень, о котором вы всегда мечтали. Но вы мечтали наедине с собой, своими мыслями, возможно, думали об этом, да, вот, хотел бы я или хотела бы я, смотря, кто мне смотрит, жить вот так, вот так и вот так, потому что я чувствую сильное, я чувствую что-то невероятное внутри, но рядом нет партнера, либо есть партнер, но как-то вот не вдохновляет по карте подвешен, да, ну у кого что, я вот сейчас все варианты проговариваю, да, вот если у вас были такие вот ощущения внутри себя, что вам что-то не дает а, как бы вот вырваться из вот этого плена своей, своей двойки мечей, где вы с завязанными глазами в тупике, да, в тупике, именно чувствительном тупике, потому что мы тут смотрим любовные ваши ощущения внутри, да, то вот здесь вот как раз на исходе этого расклада сумасшедшие карты, где вам показывают всадник воздуха, да, здесь всадник воды, то есть вы и она, вот такие свободолюбивые, свободолюбивые такие, просто сумасшедшие, ну вот в лошади, да, вы всадники на них. И вы что? Вы еще и огненные. Двойка огня и четверка огня. Это бесконечности ваших проявлений вот именно в таком бешеном, страстном ритме, да, можно так сказать. Двойка-четверка по нумерологии у нас говорит о том, что здесь вас всегда двое, вы всегда друг друга ощущаете ну как бы в связке у вас нет не бывает разобщенности вот друг друга возможно даже если говорить об интимном плане да близостном то скорее всего здесь встречаются партнеры которые ну, в будущем, да, которые друг другу даны по судьбе именно, чтобы ощутить этот сумасшедший план, которого я уже повторяюсь, ранее был недоступен в других отношениях. Также выпадает рыцарь пентаклей на позицию исхода. Рыцарь пентаклей – это ваше, собственно, свидание, встреча. То есть главный вопрос наш. Да, который мы сегодня сдавали в раскладе, он таки выпал в финале. Да, таки да, ваша встреча состоится. Пентакли, вы придете на эту встречу с каким-то сумасшедшим сюрпризом, подарком для этой красивейшей женщины. Вот она здесь изображена. Вы протягиваете, вот вы на лошади, вы протягиваете вот этот вот удивительный подарок ей и происходит какая-то магия в ваших отношениях. Вы Начинаете-таки открывать себе вот эти вот горизонты старшего аркана Мир, как я уже говорила, туз жезлов, король жезлов, она для вас королева Жезлов, то есть вы пара. Что такое Жезлы? еще раз, для любителей, да, вот кто еще не совсем как бы понимает, что такое жезловая энергетика, да? Я вот хочу объяснить это. Более сильный план, э, вот есть мыслительный план ваш, да, где вы как бы сражаетесь с действительностью, да, он обозначен в картах Таро, мечами, да, вот я уже говорила, девятка мечей, это то, что вам не дает... Э, действовать, Вы просто обдумываете, и вам сложно решиться на что-то. А есть жезловый план. Это энергетика, которая обновляется каждый день, которая существует в вашем поле, и она может быть развиваться, она может быть сильной, если вы становитесь более активным. Да? Так вот, вот, жезловая энергетика у этой пары сумасшедшая по отношению друг к другу. Да? Видите, ваша любимая женщина, она приобретает такой для вас энергетический такой смак, такой, да, вкус, активный такой Удивительной партнерши, которая постоянно с вами вот по четверочке жезлов. Тут одни жезловые карты, обращу ваше внимание, по шестерке жезлов. Да? Вот огонь в монаре это тоже жезлы. Девятка огня, двойка огня, четверка огня, это все жезлы. То есть у вас постоянно идет взаимодействие. То есть это не карты чувств, мыслей. И каких-то там тоски. Там здесь вот начиналось все с тоски, с обнуления, с того, что нет взаимодействия с мечей, да, мой расклад. А заканчивается он, он одними огненными картами и вашей парой, королевой, король жезлов. То есть это пара, которая постоянно находится в активном действии, контакте друг с другом. То есть посыл э, не просто того, что вы встретитесь, проведете какое-то время и о чем-то поговорите. Здесь о том, что вы наконец-то поймете, для чего же вы встретились. Понимаете, здесь же активный такой план на этом поле. Он очень страстный, он очень такой... Такой, знаете, пурпурный, вот он такой, вот как огонь, вот не зря вот огненные карты выпали в самом финале, да, вот в финале, что такое финал расклада, это ближайшее ваше будущее, это говорит о том, что есть моменты, когда люди, знаете, вот вынашивают долго какие-то идеи, планы, строят что-то, а потом у них раз, и в какой-то момент просыпается что-то такое внутри, Настоящее живое, и это живое, это и есть огненная, вот эта жезловая энергия. Вот это и есть ваша жезловая энергия, которая воплотилась уже в этом раскладе. То есть, вы сначала очень долго были, скорее всего, многие из вас были в тоске, в каких-то непонятных обстоятельствах, нерешительности, у каких-то э, у кого что да, у кого-то были по причине плохого здоровья, самочувствия, по причине нехватки каких-то финансовых вопросов, да, были какие-то стопоры. Вы очень долго находились в позиции ожидание. Это ожидание настолько вам надоело. Вот видите, вы переросли, это ожидание. Вот это даже девятка Пентаклей. Скорее всего, вот мне сейчас энергетически дает вам такой посыл сказать, что она о том, и вот всадник воды, что вы настолько надоело вам все это ждать, что вы настолько устали от ожидания друг друга, да, вот, вот этого ощущения уже знаете, действительно рядом, когда человек рядом, когда, когда тебе не нужно тосковать, да, что вот эти все огненные карты, они прорываются как бы уже из позиции будущего, прорывается в этот вот план, собственно. Предсказания, да, показывают нам силу вашей страсти. Хотя этой страсти в самом начале ее здесь, э, ну, как бы, она, она здесь не может отобразиться, потому что здесь карта подвешена. Здесь, в принципе, другая совершенно энергия в самом начале моего расклада. Но на основной вопрос расклада э, я уже повторяюсь, конечно, я могу сказать. Э, нет слов, да, вот нет слов, насколько, э, насколько здесь карты рассказывают нам историю о том, что эти люди прошли, э, которые, да, вот здесь проигрываются пары, именно пары. Вы загадали женщину, либо меня сейчас смотрит женщина, загадала мужчина. Вы давным-давно находитесь э, в позиции пары, но вы... По карте мир, да, по карте мир, это все у вас настолько забаррикадировано внутри, в каком-то болевом каком-то моменте, в глубине вашего сердца, вашего какого-то ощущения, ощущения, знаете, вот... Себя. Почему здесь карты, вот, кстати, почему карты несоответствия размерности, да, мужчина и женщина, выпадают? Не потому, что мужчина меньше женщины, либо наоборот, не поэтому. Потому что вам кажется мир этот, вот, который вас окружает, настолько огромным, теперь я понимаю, что ваша пара, она никак не может встретиться, и вы... Поэтому смотрите этот расклад. Вы очень хотите, чтобы мир э, поменялся как бы масштабом да, с вашим чувством, потому что ваши чувства, ваши огненные, вот эти страсти, порывы, они настолько огромны, они переросли уже, переросли ваши вашу даже телесную оболочку. Вы выросли, понимаете, вы выросли ваши чувства переросли в ваше тело, вот вы настолько далеко ощущаете друг друга, здесь могут по карте мир вот в связке этих двух карт, я могу сказать, здесь проигрываются такие вот чувства сильные, когда люди ощущают друг друга на огромном расстоянии, они чувствуют друг друга, и поэтому очень много жезловых карт. Вот эта карта активности, вот желание побыстрее по колесу фортуны, да, чтобы это время пришло, и оно таких для вас приходит, потому что, еще раз повторю, колесо года, туз пентаклей это говорит о том, что да, есть шанс начинать эти отношения, нужно просто двигаться на навстречу друг другу, Потому что помимо того, что вы смотрите расклад, дорогие ребята, дорогие э, девушки, которые меня смотрят, э, вам нужно понимать, что э, да, мужчины у нас, конечно, делают шаги, мы ждем этих шагов, наверное, э, но... Если вы хотите поддержать вашего молодого человека, который вот здесь вот тоже, видите, тоже робеет, есть такой момент у него, да, так по секрету говорю, да, то, ну, как бы, проявите тоже, как бы, понимание, что мужчина, возможно может быть, романтический такой, как то неспешный, несмелый, смелый подвоки Пентакли двойственный. Как бы поймите тоже сейчас, вот знаете, время такое интересное, что иногда мужчины обладают более женской энергией, а женщины более мужской энергией. Ну так получается у нас, жизнь меняет нас, да, под, под, под свои какие-то подстраивает уже события, да, нам приходится иногда брать ответственность своей жизни жизни взваливать допустим если вы женщина приходится иногда э, находиться где-нибудь да, вот в каких-то рабочих моментах э, приходится находиться в мужских энергетиках чтобы э, чтобы собственно в этом мире ну быть успешной, не проиграть. И да, было бы неплохо, если бы мир, как в прошлых веках, делился все-таки на мужской и женский пол, и были определенные критерии этого деления, да, и все друг другу соответствовали. Но, к сожалению, или, может быть, к счастью, сложно тогда вот сказать в двух словах. Но мир сейчас другой, люди меняются, и нужно как бы в каждом человеке видеть прекрасное. То есть здесь я увидела потрясающее какие-то стремления вас друг к дружке. Я почувствовала вашу страсть, я почувствовала огненной страсть И просто страсть, а какой-то бесшабашный какую то знаете, вот действительно Монара, она показала силу вашего... Вот тут даже, знаете, вот карта, вот эта девятка огня, это же эпатажность, это такая, знаете, проявление, максимальное проявление вот этой вот какой-то... Э знаете, вот э, смелости, что ли, вот в заявлении о том, что вот эти отношения, да, это, это вот то, что нужно, это то, что вот дорого, то, что по десятке Пентаклей, да, вот это вдохновляет по карте вот, э, э, карте Муза, Туз Мечей, да, по Королеве Воздуха, что это очень свободные отношения и в то же время такие, знаете, э, ну, как вам сказать, они как зажигалка, они взрывные. Вот, вот что-то такое вот там есть. В этой монаре выпали просто сумасшедшие такие говорящие огненные связочки, которые говорят о том, что да, здесь совершенно не тишина и не болото. Здесь просто тоска, потому что... Нет пока никаких проявлений до этого года. Ну что ж, я всех поздравляю, всех, кто смотрел этот расклад, у кого это все проиграется, как проиграется, как прорезонировало. И вообще, что вы чувствуете сейчас после этого расклада на протяжении какого-то количества времени, когда у вас будет все это происходить после ваших активных действий. Я буду счастлива это услышать, узнать. Мне безумно нравится этот расклад. Он какой-то... Ну, зарядил меня. В общем, здесь выпала пара королева Жезлов и король Жезлов. Это люди, которые не просто влюбленные, они просто с ума под друг по другу сходят. Понимаете, да, что я хочу сказать? Вот такой посыл. Ну что ж, счастливых вам встреч, прекрасных вам свиданий. Я надеюсь, что... Но это было кайфово для вас. И дальше вы будете понимать, что самое в отношениях отстойное, это знаете что? Когда человек а, безразличен. Вот мне кажется, когда нету обратной связи, это вообще не отношения. Но это вот как по мне, да? Вот я, допустим, бы так сказала. Либо... Когда человек, ну, как бы, кажется, тебе хочет казаться не тем, кем он есть. Тоже такой момент, ну, мягко говоря, на любителя. Когда же человек показывает свою страсть, свою какую-то, не знаю, романтику, Какую-то какую-то бесшабашность Вот ту, которую мы сегодня здесь увидели По-моему, это самый кайф Это вот то, вообще ради чего Люди вообще, в принципе, общаются Друг с другом Если вы со мной согласны, я буду рада Услышать это Ну что ж, ставим лайки Не забываем участвовать в жизни канала А я, как всегда, с вами на связи Очень люблю вас, обнимаю И всем огромного-огромного Счастья Пока-пока